Следующая таблица, итоговая таблица формирования вопросительных, утвердительных и отрицательных предложений в будущем, настоящем и прошедшем временах. По этой таблице необходимо знать два основных правила. Где меняется глагол? Это первое правило, правило, глаголу. И второе правило, это правило частиц do, does, did и will Итак, где меняются глаголы? Это первое правило Глаголы, посмотрите, в вопросительных предложениях не меняются нигде нигде love, love, love, love В отрицательных предложениях will not love, don't love, doesn't love, did not love love, love, love, love, не меняется. Даже в утверждении, в утверждении в будущем времени will love даже в настоящем времени тоже love есть только в одном только в двух местах вот этой клетке глаголу love прибавляется окончание s и в этой клетке в прошедшем времени глаголу love прибавляется окончание d Итак, так глаголы меняются только в двух клетках в утверждении в настоящем времени, в утверждении в настоящем времени прибавляется с, и в прошедшем времени, и в прошедшем времени к глаголу добавляется окончание д. Это первое правило. Второе правило. Элемент «вил» настолько активный, что он принимает участие. Как видите, в трех видах предложений. Везде will, will есть. Везде. Он активный. А где не принимает участие частицы do и does? Они принимают участие в вопросительных предложениях. Как видите, стоит. Идут для формирования вопросительных предложений. Идут для формирования отрицательных предложений частицы do и does. Don't и doesn't также частица did она принимает участие в вопросительных предложениях и принимает участие в отрицательных предложениях did not и вот эти частицы do does и did не принимают участие их нету их нету вот здесь в этой клетке и в этой клетке клетки нету то есть частицы do does did не принимают участие в утверждениях настоящего времени и прошедшем времени не принимает участие. Did не принимает участие в утверждении прошедшего времени, а додас do, не принимает участие в утверждении настоящего времени. Вот два основных правила. Вот справа вы еще видите такую 15 глаголов. Они все неправильные, кроме одного седьмого. Ту век работать и видите в прошедшей форме там написано паст вот вот вот допустим если мы будем рассматривать вот здесь мы тут смотрим я любил ты любил мы любили они любили он любил она любила это все утверждение я любил I loved, you любил you loved, мы любили we loved, they loved, he loved, she loved. Везде этот глагол стоит с окончанием «д», потому что он правильный. К правильному глаголу прибавляется окончание «д». А как узнать, как правильный неправильный? Я, я уже несколько раз говорю. Это надо таблицу неправильных глаголов. Посмотреть love нету там, значит добавляете «д» вот седьмой глагол вот тут как раз to work to work видите, to work, седьмой глагол он тоже неправильный он, он, он тоже правильный его в таблице э, значит, неправильный глагол нет я ее специально сюда записал у него окончание прошедшей формы voct поскольку глагол правильный также можно вставлять его сюда voct все остальные глаголы, которые здесь одного до пятнадцати, кроме седьмого, это все неправильные. Для того, чтобы написать прошедшей форме, допустим, я брал, я брал, ты брал, мы брали, они брали, он брал, надо посмотреть to take. Вторая форма past прошедшее время took. Вот смело оставляйте сюда took. То есть, если глагол неправильный, берете по таблице прошедшее его время. Вот что касается глаголом и их времен. Итак, два правила. Первое правило глаголов. Глаголы меняются только в настоящем времени, только в утверждении, когда глагол идет с местоимения он, она и оно. И глаголы меняются только в прошедшем времени. Только в прошедшем времени и только в утверждении с добавлением если глагол правильный, или берете вторую форму глагола по таблицам. Дальше второе правило повторяем еще раз. Элемент will принимает участие во всех вопросительных, утвердительных и отрицательных предложениях. Частицы do, das» в настоящем времени только в вопросительных принимает участие и только в отрицательных предложениях принимают. Где нет частиц do и does? Их нету в настоящем времени в утверждениях. Нету в настоящем времени в утверждениях. И частица did, так же как do и does, принимает участие в вопросительных предложениях, принимает участие в отрицательных предложениях, ее нет также в утвердительных предложениях в прошедшем, времени. в прошедшем времени. Давайте поработаем с глаголом take, брать. Прошедшая форма took. Это глагол неправильный. Вот как мы скажем, например, в утверждении в будущем времени. Я буду брать. I will take. I will take. Или я буду любить. В данном случае здесь написано I will love. А как сказать я не буду любить или я не буду брать? I в отрицание. Отрицание. I will not take. Или I will not love. А как сказать в вопросительной форме в будущем времени? Я буду брать. Или я буду любить. А вот смотрим. Will I take? Will I love? I love? Или.. Допустим, возьмем Ты будешь любить утверждение? Ты будешь любить? Ты будешь любить? Или ты будешь брать? Как сказать? You will love Или you will take Ты не будешь любить? You will not love Ты не будешь брать? You will not take А ты будешь брать? Вопросительное. Будущее. Will you take? А мы будем брать? Will we take? Давайте утвердим. Мы будем брать. Как сказать? Мы будем брать. We will take. Мы будем любить. We will love. Мы не будем брать. We will not love. А как сказать они не будут брать? They not take. А как сказать, они будут брать? They will take. А как сказать он будет брать? He will take. А как сказать, он не будет брать? He will not take. А как сказать, он будет брать? Will he take? А она будет брать? Will she take? Она будет брать утверждение. She will take. Она не будет брать. She will not take. Давайте попробуем с глаголом take неправильным. Поработаем в настоящем времени. В настоящем времени. Это вот все настоящее время. Работаем с глаголом take. Значит, давайте в утверждении скажем в настоящее время Я беру или Я люблю I take I love Здесь частица do does, не принимает участие Я беру, Я люблю я, я не люблю I don't love Я не беру I don't take А я беру Do I take а я люблю? вопросительный do I love? а мы любим? do we love? а мы берем? do we take? мы берем в настоящее время утверждение we take мы любим we love в настоящем скажем в отрицании мы не любим We don't love. Мы не берем. We don't take. Они любят. Настоящие. Вопрос. Do they love? Они берут вопросительные настоящие. Do they take? Они берут. Утверждение. They take. They take. Они любят. They love. Они не любят настоящие отрицание, They don't love. Они не берут отрицание, настоящие. They don't take. А теперь поработаем с брать, но уже с местоимениями. Он и она. Скажем утверждение, Он любит. Вот здесь правила самые первые. В утверждении. В настоящем времени проявляется S. Он любит. He loves. В настоящее время. Утверждение. Она любит. She loves. Он берет. He takes. Она берет. She takes. Оно любит. It loves. Преподобляется окончание s. А давайте скажем. А он любит. Вопросительная форма. В настоящее время. Does he love? А он берет. Does take? Она берет. Does she take? А она не берет, как сказать, отрицание настоящее. She doesn't take. Она не любит. She doesn't love. Поработаем с глаголом take в прошедшем времени. Как сказать я любил? прошедшее время, прошедшее I loved I loved К глаголу прибавляется окончание D, потому что это глагол правильный I loved я работал, ты работал you loved, мы работали we loved они работали they loved это все утверждение тут глагол меняется потому что мы знаем, что глаголы меняются в утверждении настоящего времени, чуть выше клетка добавляется S а здесь, если глагол правильный, добавляется D а теперь мы хочем, хотим сказать Я брал там Книгу или что-то Надо сказать Брать это take Смотрим таблицу неправильных глаголов Нашли take Прошедшее время как бы тук. Пишем ее, сажаем сюда Я брал ай took Ты брал You took. Мы брали We took Они брали They took Все будет тук. А как сказать Мы не брали We did not take глагол не меняется но take в отрицаниях не меняется только took меняется вот здесь глагол меняется только здесь или ты добавляется или вторая форма неправильного глагола от слова take будет took как сказать я брал I took, я не брал I don't took а я брал в прошедшем времени did I take я брал I took я не брал I didn't took а ты брал прошедшие did you take ты брал утверждение you took ты не брал прошедшее. you didn't took You didn't took? А они брали? Вопросительное прошедшее. Did they take? Они брали. Утверждение. They took. Они не брали. Отрицание. They didn't took. А он брал? Вопрос прошедший. Did he take? Он брал. He took, he took утверждение. He took. Он не брал. He didn't take. He didn't take. Он не брал. А она брала вопрос? Did she take? Did she take? Логол take не меняется нигде в вопросителе. Она брала. Логол меняется. Логол меняется. She took. She took. Она брала. Частица did в утверждении не принимает участие. Она не брала. She didn't take. She didn't take. Глагол take меняется только, мы уже говорили. Только в утверждении в прошедшем времени. She didn't take. She didn't take. Закончили с этой таблицей. Поработали. Вот смотрите внимательно на ту же таблицу. Здесь написано глагол to see, видеть, и со so, это прошедшая форма, поскольку глагол неправильный, можете посмотреть таблицы неправильных глаголов. Прошедшее время past со so. видел, со so, это видела, видели, видела – это все прошедшее время. Скажите мне, пожалуйста, в какой клетке будет меняться глагол «видеть»? подумайте сами про себя и ответьте в каких клетках меняется глагол си отвечаем на вопрос глагол си будет меняться в этой клетке когда будет стоять с этим местоимением он, она или оно каким образом глаголу СИ будет прибавлено окончание S АЙ как будет? СИ Ю СИ УИ СИ ЗЕЙ СИ но когда дойдет время до он видит вот здесь или она видит вот здесь то здесь к глаголу СИ надо прибавлять S это первый случай, где меняется глагол настоящем времени, в утверждении, когда местоимение «он», «она» или «оно». И второе, где глагол «си» будет меняться, это вот в этой клетке. Он поменяется. Если правильный глагол, будет этому глаголу добавляться окончание «т», например, глагол «работать» правильный «вок», Walk. Значит, прибавлять нему «д» надо. «I» будет «I walked», «you walked», «we walked», «they walked», «he walked», «she walked». Это глагол, когда правильный будет. Если же глагол неправильный, в данном случае мы взяли глагол «see» – «видеть», то прошедшее время по таблице неправильный глагол «so». Вот сюда и вставляете со so. Будет айсо, ЮСО, ВИСО, СЭСО, ХИСО и ши-со То есть глаголы меняются только в утверждении и только в настоящем времени добавлением с когда место он, она, оно, и в прошедшем времени. В прошедшем времени, когда глагол правильный, добавляется Д. Канал неправильный, то вторая форма глагола. Поработаем на закрепление. Вы видите в этой таблице, здесь, в э, самом верху слева, to know, new, глагол to know, это инфинитив, переводится знать. New – это прошедшая форма, это глагол неправильный скажите пожалуйста где в этой таблице будет меняться глагол знать to know, to know. думаем я думаю вы не ошиблись глагол to know будет меняться в этой клетке и в этой клетке больше глагол to know нигде не будет меняться ни здесь нигде он не поменяется ни здесь не поменяется и здесь он не поменяется меняться будет только вот здесь и только с местомением он и она с добавлением s вот здесь будет меняться только вот здесь в утверждении в настоящем времени с местоумением он и она. И здесь полностью будет он меняться. Если правильный, будет добавляться д. Если неправильный, то берется вторая форма. В данном случае, если глагол знать to know, а прошедшая форма, поскольку глагол неправильный – «new», то соответственно.. Вот сюда вы вставите везде напротив каждого местоимения вторую форму глагола. New. Как будет здесь? В прошедшем времени в утверждении. В прошедшем времени утверждений. Как будет? I knew. Я знал. You knew. Ты знал. We knew. Мы знали. They knew. Они знали. He knew. он знал. She knew. Она знала. Здесь частицы did. Участие не принимай. Если же, если же будет утверждение, вот здесь утверждение. Я, ты, мы, они, то здесь как будет? Я знаю. I know. Глагол здесь не меняется. I know. I know. I know, you know, we know, they know. А как будет он знает и она знает? Здесь глагол поменяется. Здесь прибавится к нему s. He knows. Он знает и она знает. She news. И оно знает. It news. Здесь добавляется s. Вот и все. Поработаем с вами с вопросительными, утвердительными и отрицательными предложениями. Вопросительные формируются при помощи будущего времени will, настоящем do, does и прошедшем времени при помощи частицы did. В утвердительные предложения формируется Элемент will участвует везде и в вопросительных, и утвердительных и отрицательных. А в отрицательных предложениях, э, ну понятно, will not играет, потому что will принимает участие. Э, do принимает участие, don't и doesn't, и в прошедшем времени э, частица didn't принимает участие в отрицательных предложениях. Давайте перейдем к первому предложению, посмотрим он пойдет как сказать он пойдет вопрос Ну тут сразу дано ответ раз вопрос вопросительный will he go он будет идти будет он идти will he go вот краткий ответ yes he will начинается значит вопрос с элемента will а в данном случае он пойдет will he go Значит, краткий ответ будет Yes, he will. Заканчивается этим же элементом или частицей. А если в утвердительном сказать полностью он пойдет, как сказать он пойдет, или она пойдет, She will go. Утверждение будет. Или he will go. Или she will go. Она дословно будет идти. Она пойдет. А как сказать он не пойдет. Это будущее время отрицания. Вот оно сказано. He will not go. He will not go. Давайте перейдем к второму предложению. Она будет встречать? Вопросительное, вопросительное. Будущее время, будущее. Как сказать, она будет встречать? Will she meet? Will she meet? Да, она будет. Yes, she will. Потому что с will начинается, will вот здесь и заканчивается. Yes, she will. А как сказать в утверждении она будет встречать? She will meet. She will meet. Это утверждение, это утверждение будущее время. She will meet. Она не будет встречать. Отрицание будущее время she will not meet она не будет встречать оно будет падать оно это it значит будущее время Будущее. will it fall will it fall оно будет падать yes it will это краткий ответ с will начинается will заканчивается а утверждение полный ответ оно будет падать утверждение оно будет падать it It will fall А оно не будет падать? It will not fall It will not fall Он читает? Время какое? Настоящее Он, значит, даст должно быть Does he read? Yes, he does Does he read? Yes, he does А полное утверждение будет? Он читает He reads He reads это в настоящее время с местоимениями он, она, оно, когда есть глагол, добавляется s. He reads, а он не читает. He doesn't read. Это отрицание. Отрицание в настоящее время. He doesn't read. Он не читает. Или he, he does not read. Или he doesn't read. Иван поет? Вопрос. В настоящее время. Does Ivan sing? Does Ivan sing? Yes, he does. Это краткий ответ. Yes, he does. С does значит does. Does Ivan sing? Yes, he does. А утверждение полный ответ как сказать, Иван поет. Ivan sings. Синкз. он. Ivan, Иван, поет. Добавляется s. Это вторая клеточка, середина. Местоимение он, она, оно, если идет глагол, добавляется S. Ivan sings Ivan sings Теперь он не поет. То есть Иван. He, he doesn't sing. He doesn't sing. Мы хотим. Время какое? Настоящее. Как сказать мы хотим? Do we want. Do we want. Do we want. ЕС yes, ВИДУ Мы хотим Да, мы хотим ЕС yes, ВИДУ Краткий ответ Сду начиналось ДУ ВИ want? Вопрос Ответ краткий ЕС ВИДУ ЕС ВИДУ А полное утверждение как ответ Мы хотим Да, мы хотим Типа ВИ want. С не прибавляем Потому что не он, не она, не оно А просто ВИ В настоящее время we ВОНТ мы не хотим, как сказать? We don't want, we don't want. Мы не хотим. Они, они пишут. Настоящие, настоящие. Как спросить? Do they write? Do they write? А, а кратко ответь, как? Yes, they do. Yes, they do. С do начиналось, do заканчивается раз они хрящи значит yes, they do краткий ответ а как сказать, они пишут в утверждении полный ответ they write they write, вот и все они не пишут, they don't write Вставили только don't и все они не пишут, they don't write they don't write ты будешь покупать? будешь значит will will you buy? will you buy? Yes, I will Если я буду говорить, что я буду покупать Yes, I will С will начиналось И краткий ответ, will заканчивается Yes, I will А как сказать э, э, Я буду покупать А полный ответ I, Утверждение I will buy Я не буду покупать I will not buy Или I won't buy I won't buy Девятое предложение Ты чувствуешь, время какое да, настоящий как сказать do you feel do you feel краткий ответ как утверждение я yes, зайду do. do you feel я зайду я зайду правильно а как твой полный ответ утверждения ты чувствуешь как сказать you feel you feel ты чувствуешь это утверждение you feel без всяких окончаний глаголов потому что ты а если было «он», она, оно, то глаголы «чувствуешь» прибавлю Значит, you feel или I feel А я не чувствую, как сказать I don't feel I don't feel Я не чувствую отрицание настоящее Ты преподавала? Ты преподавала десятые? Прошедшее, прошедшее На, на первом месте что? Did Did you teach? преподавать teach от слова учитель teach did you teach ты преподавала did you teach yes i did с did начиналось did you teach с didом и кончается yes i did а полный ответ утверждения как сказать утверждение ты преподавала you тот you тот teach неправильный глагол вторая форма по книжке В прошедшее время тот тот teach поменялось на тот потому что прошедшее время в прошедшем времени в утверждении меняется на тот глагол take на took а teach на тот значит э, я не преподавала в прошедшее время I didn't, teach. I didn't teach Катя думала Катя кто? Она как сказать в прошедшем времени Катя думала Did cat sink. Did cat sing. Как сказать краткий ответ? Да, Катя думала. Yes, she did. Did cat И тут заканчиваем. Yes, she did. Yes, she did. Она думала, если вкратце. А как утверждение сказать, Катя думала? Прошедшее время. Глагол поменяется в прошедшее время. Два слова все будет. Частица do и does не принимает в утверждении. Значит, cat думала. сот. Sink, неправильный глагол, поменяется на сот. Cat, сот. Катя думала. Она не думала. Как сказать? She didn't think. She didn't sing. Глагол sing здесь не меняется. Думать. Все, он так и есть думать. She didn't sing. Поменялся только на сот в утверждении, в утверждении прошедшего времени. Они ловили, как сказать? Did they catch? Did they catch? Ловить? Catch? Did they catch? Они ловили? Yes, they did. Yes, they did. Да, они ловили. Да, они. Yes, they did. А как сказать? Они ловили в утверждении прошедшего времени. They ловили. прошедшее время глагол полностью поменяется на кот. Вот слова кот. They кот. Они ловили. А они не ловили. They didn't catch. They didn't catch. Catch не меняется ни в вопросительных, ни в отрицательных. Дальше. Я буду летать. Will I fly? Will I fly? yes, I will, will на, в конце will а как сказать полное утверждение я буду летать I will fly I will fly а я не буду летать I will not fly I, I will not fly он водил автомобиль время какое? прошедшее значит did did he ride the car? did he ride the car. Имеется в виду тот автомобиль, о котором речь идет. Did he ride the car? Yes, he did. Yes, he did. А как сказать? Он водил автомобиль. В утверждении полный ответ. He глагол ride right, неправильный поменяется на road по таблице неправильных глаголов в прошедшем умею. He rode the car. Он водил тот знакомый нам автомобиль. He rode the car. Он не водил автомобиль, прошедшего отрицания. He didn't drive. Ride, uh, ride. Right, right. He didn't ride. Простите, здесь я ошибся. Drive – это водить. А я сказал ride right, – ездить как бы на коне там еще начать. Значит, Здесь так стоял бы вопрос. Did he drive? Did he drive? Вот здесь. Я обведу ошибочку тут, я заговорился. Так. Вот это предложение. Did he ride the car? Did he ride the car? Yes, he did. Краткий ответ. И в прошедшее время утверждение будет. He Drove, he drove, he drove, he drove. Он водил. Он не водил? He didn't drive. He didn't drive. Разобрались. Пятнадцатое предложение. Я брал эту книгу. Прошедшее время. Вопрос. Did I take this book? Did I take this book? Да, я брал. Yes, I did. А полный ответ? Я брал эту книгу. I took this book. I took this book. Потому что неправильный глагол, потому что прошедшее время, и глагол take в прошедшем времени в утверждении меняет форму. I took this book. Я не брал эту книгу. I didn't take this book. I didn't take this book. Мы будем драться. Мы будем драться. Как... Драться э, фот, причем этот э, глагол нас, э, и в настоящем времени, в инфинитиве, и в прошедшем времени он имеет одну и ту же форму, такой же, как кат, кат, кат, значит, э, значит, кост, кост, кот, то есть одинаковый везде. И драться фот-фот-фот. Э, то есть он везде одинаковый. Итак, как сказать? Мы будем драться? Значит, в будущее время. Will we fought? will we fought. Yes, we will. Да, мы будем. Да, мы будем. А в утверждении, как сказать? Мы будем драться. We will fought. We will fought. Мы будем драться. Мы не будем драться. We will not fought. We will not fight. We will not Дорогие друзья, наш урок подходит к завершению. Я вкратце хотел бы еще раз напомнить, что вопросительное предложение формируется при помощи элементов will, частиц do и does и частицы did в прошедшем времени. Отрицательное предложение формируется при помощи элемента will, частиц do, does в настоящем времени и прошедшем времени частицы э, did это отрицательное предложение не забывать про э, отрицание нот которое идет с отрицательными предложениями утвердительное предложение в будущем времени формируется при помощи элемента will а в настоящем, и прошедшем времени, в настоящем и прошедшем времени в утвердительных предложениях частицы do, does и в did участие не принимают в настоящем времени необходимо помнить что глагол, если идет с местоимением он, она, а оно прибавляется «с», а в прошедшем времени глаголы меняются полностью. Если глагол правильный и его нет в таблице неправильных глаголов, добавляйте смело «д». Если он неправильный и в таблице глаголов он есть неправильных, то берете вторую форму, вторую колонку вертикально, находите напротив своего глагола, как в прошедшем времени будет, и вставляете его в прошедшее время в утвердительное предложение. Дорогие друзья, на следующем занятии у нас будет очень интересная тема, потому что я считаю, что без этой темы очень много делают люди ошибок, и кто изучает и даже знает английский. В целях выработки беглости речи надо вот эти вещи очень хорошо знать, и это очень полезно. И мы, я уверен, добьемся вот этих знаний. Что это такое за урок, чем он ценен? Согласитесь, очень важно сказать. На столе, на полу, на диване, значит, на земле, на крыше, на платформе, на лавке, на льду, там, на классной доске. И очень важно уметь сказать в комнате, там, на кухне, в автомобиле, в кармане, в траве, на воде. И очень важно сказать в комнату, на кухню, в дом, в автомобиль в карман, в воду, в море, в лес тут очень разные предлоги употребляются я думаю, мы отработаем и у нас будет все хорошо вот. я желаю всем успехов в познании можете просматривать мои фильмы останавливать где нужно, чтобы запоминать чтобы все отработать вот. и я хотел бы, чтобы вы подписывались на мой канал на мои уроки Кликайте, если кому понравилось. Всего хорошего. Пока. С вами был Петр Горбатюк. So long.